Девушки, прежде чем отказать мужчине, хорошенечко подумайте, ведь его мужской орган стоит один миллион долларов, а вам он достанется совершенно бесплатно.